Спасибо, Анастасия, уважаемые Конечно, коллеги. Да, действительно. Так, отключаем. Сейчас запустят. Сейчас запустят. Итак, сегодня я хочу затронуть тему застройщики и мы. Наша компания занимается тем, что выдает займы на улучшение жилищных условий. Как мы все знаем, в основном покупатели квартир, как прежде сказали коллеги, сейчас очень большой процент, это именно молодые семьи. Многие семьи у нас на сегодня имеют уже сертификаты на материнский капитал, кто-то готовится их получить. И хоть и грамотные, безусловно, клиенты идут, но далеко не все тонкости знают работы с сертификатами. Вот именно наша организация, она предлагает эти сертификаты использовать на улучшение жилищных условий. То есть, когда клиент к нам обращается, и э, планируют, допустим, приобрести э, новостройки. То есть, вот, кстати, хочу от то что э, есть, естественно, у нас тоже маркет отдел маркетинга, где идут исследования, и действительно эти исследования показали, то что многие хотят именно купить жилье либо в новостройке, либо построить индивидуальный живой дом. Таких сейчас очень много семей, особенно если это идет Нижегородская область, люди очень многие хотят именно э, строиться. А что здесь, какие тонкости? Когда, в общем-то, мы, ну, допустим, нам с вами, мы выдаем, наша организация занимается тем, что выдают займы на приобретение именно жилья и в новостройках, и во вторичном рынке, покупка комнаты в общежитии, коммунальных квартирах, как я сказала, строительство, и выкуп долей тоже, так как здесь присутствует агентство недвижимости, думаю, тоже информации будет интересно. Программы разного характера, то есть индивидуальный подход. Но сегодня мы, конечно, рассмотрим тему именно покупки недвижимости в долевом строительстве и строительства индивидуального дома. Когда клиент обращается за займом на долевой строительство, то есть он выбрал компанию застройщика, она его устраивает, и он имеет сертификат. Может быть, да, этот клиент имеет все деньги на покупку недвижимости, может быть, не все, но если, как мы говорили на сегодня, Уровень у нас цен возрос, уровень зарплат снизился, и если есть, есть сертификаты, да, вот в этом году он не индексировался, как мы все знаем. То есть если с 2007 года в течение всех лет шла индексация на повышение в районе 5%, то в 2016 году сертификат, размер сертификата остался на прежнем уровне 453 026 рублей. Вот именно на эту сумму человек, допустим, желающий приобрести квартиру в далеком строительстве, может дать заявку на получение займа. То есть, в чем, как бы, скажем так, преимущество. Еще хочу сказать, что, наверное, всем тоже известно, слышали, что 2 июля у нас произошли изменения в нашем законодательстве, и сейчас очень многие сделки, особенно если речь идет об отчуждении каких-либо долей, или речь идет о покупке недвижимости, где есть собственники дети нужно заверять нейтрально. То есть договоры нужно заверять нейтрально у натальянса. Это не очень, конечно, удобно. Это опять деньги людей, это опять время. Но что делать? Будем действовать согласно букве закона. Итак, участвовать в долевом строительстве с помощью сертификатов можно в различных компаниях. Наша компания предлагает вот такой вариант. Когда человек к нам обращается, ему, в принципе, достаточно предоставить паспорт, справочку об остатке из пенсионного фонда, о размере его сертификата и договор долевого строительства. В общем-то, мы не говорим четко о том и резко вот не заявляем, что вот мы хотим участвовать в договоре долевого строительства. И, конечно, в этом случае, когда у нас идет просто целевой договор займа, именно на приобретение данной квартиры в данном строящемся доме по такому-то адресу на основании такого-то договора долевого строительства. И в этом случае у людей появляется возможность оформить данный договор уже на всех членов семьи. То есть семья имеет сертификат, мы не требуем своего залогодержательства, то есть не надо будет потом, когда выстроить уже объект, заниматься тем, что снимается применение с данного объекта, Перед тем, как обратиться в пенсионный фонд, не нужно идти к нотарицу, оформлять нотариальные обязательства о выделении всем членам семьи, кто не участвовал, чтобы распорядиться своим сертификатом. И, конечно же, когда уже жилье будет готово, опять заниматься выделением. Далее этим тоже уже не нужно будет. То есть это вот большой, я считаю, как бы плюс. Да, неудобный как бы нюанс на сегодняшний день, но выходы есть. То есть выходы есть. Если, я думаю, кого-то заинтересовало, кому-то полезна стала информация, конечно, добро пожаловать. Итак, что касается, например, строительства индивидуальных жилых домов, как я сказала, у нас по области особенно на сегодня востребована эта тема. Многие люди желают именно выстроить собственные дома. Тут нужно обращать, конечно, внимание на то, что данная земля, на которой должна строиться семья, должна обязательно быть, естественно, ЖС. это предназначено для индивидуального жилищного строительства находиться в собственности той семьи, которая владеет сертификатом. То есть ну, иногда приходит, вот у меня бабушка подарила землю, дедушка. Нет, должна земля быть в собственности именно этих людей, которые имеют сертификат. Ну и, в общем-то, люди предоставляют нам, то есть для застройщика такой плюс, что не нужно составлять сметы, мы не требуем, это не главный для нас документ, чтобы составить именно смету от застройщика. Люди могут просто прийти, найти застройщика, обратиться к нам, предоставить разрешение на строительство и оформить данный займы. Вот по обеим программам здесь удобство идет в том, что деньги по данным программам очень быстро выдаются. Принимается решение об выдаче займа в один буквальный день, но пару дней максимум занимает вся сделка. То есть клиент, когда обращается, он может сдать документ и уже на следующий день рассчитывать на то, что он подпишет собственный договор и получит деньги. И уже расплатится застройщикам, будь то долевой строительство с многоэтажного дома, либо индивидуальный жилой дом. Так. Ну, что вот, я как бы говорила о том, что, естественно, что такое сертификат и как его использовать мы начинали изначально говорить о том, что основной и главный плюс это то, что, как и все знают, не нужно ждать трехлетнего возраста ребенка. Конечно, когда исполнится три года ребенку, можно уже обращаться без займов, без кредитов, идти напрямую в пенсионный фонд и, естественно, использовать свои сертификаты на строительство, на недвижимость, покупку. Но не так все на самом деле просто и прозрачно. Если речь идет о строительстве, деньги не перечисляются в один этап, в один момент и клик. То есть деньги там перечисляются в два, в два этапа, а именно человек, желающий построить дом индивидуально, индивидуально на своей земле, сначала обращаясь в пенсионный фонд, пишет заявление лишь только на половину, то есть имеет такое законное право. Через два месяца, как правило, перечисляется первая половина сертификата, и лишь тогда, когда человек что-то выстроит и документально сможет это подтвердить, то есть он сходит в БТИ, какой-то сделает их план, лишь тогда он сможет обратиться за своей второй половиной сертификата. То есть это тоже не очень удобно, даже если ребенку три года. Поэтому, конечно, ищут люди варианты, где взять им займ, где взять кредит и получить эти деньги сегодня и сейчас. И затем уже, пускай это будут проблемы той кредитной организации компании, которая дала деньги ждать эти сроки. Кстати, здесь мы получаем эти деньги уже не в два этапа, а за человека займ закрывается через два месяца в полном объеме. А прежде чем начать свою работу и деятельность, конечно, были много было консультаций по пенсионным фондам. На сегодня мы уже получили аккредитацию в Пенсионном фонде, российской, пенсионном фонде по Нижегородской области, даже имеем личные знакомства с начальником соцвыплат по Нижегородской области. И, конечно, положительный опыт работы с пенсионными фондами по районам. Так, что еще у нас? Ну, за не хочу сказать, что Нижегородский кредитный союз это ассоциация кредитных потребительских кооперативов. Действуем мы на основании федерального закона номер 190. И за 15 лет работы на сегодня у нас открыто 25 отделений по Нижегородской, Московской и Владимирским областям. Многие компании с нами уже сотрудничали, нас знают. То есть здесь представлены часть крупнейших агентств недвижимости и застройщиков, которые уже проводились с нами сделки. Я надеюсь, что всем понравилось. Кто нас не знает, добро пожаловать, будет очень приятно познакомиться. Так, и что хочу сказать, что, конечно, всегда у нас мы много со временем стараемся быть и, естественно, улучшать свой продукт финансовый, а именно, как все, наверное, компании проводим периодически различные рода акции. Акции и для наших клиентов, заемщиков, и, конечно же, для наших партнеров. Но я думаю, что эта больше информации заинтересует отделы продаж ваших компаний, ваших менеджеров продаж. Можете об этом сообщить, что на сегодняшний день действует бонусная программа поощрения за проведение сделок. Поэтому ну, добро пожаловать. Приятно было познакомиться. Спасибо за внимание. Спасибо Анна Владимировна, за полезную информацию. Есть Что вопрос? Вопросы? Есть вопрос, да, пожалуйста. Вопрос, да. А процент, по который вы дети? Значит, вот как я сказала, у нас 25 отделений. На сегодня процентная ставочка у нас mm -hmm. варьируется. Вы имеете, наверное, в виду комиссию, да? Эта комиссия? которая не процентная ставка по займу, по договору займа непосредственно, а та комиссия. Комиссия составляет, может себе отметить от 10 до 12% от суммы сертификата. В зависимости от того офиса, где вы оформляете займ. Вот, то есть, и, конечно же, от той суммы, на которую... То есть в том году люди у нас брали, а, знаем, все 20 тысяч, это единовременная выплата, на которую они имели права не отчитываясь пенсионным фондом. В этом году эта сумма составляет 25 тысяч, хоть и дали всего 5 месяцев разбега, люди торопятся, бегут создают очередь в пенсионном фонде, то есть суммы по заявленным займам абсолютно бывают разные. Еще вопрос. Еще вопрос, пожалуйста. А, у меня Евгений, сайт, на точку два вопроса. Вы сказали, что в 2015 году более 20 площадок стали. Вот хотелось уточнить, какие... 20, более 20, да. И второй вопрос по поводу сайта, будет ли там какая-то история застройщика? Ну, вот какие-то предыдущие реализованные проекты или еще что-то. По первому вопросу я не озвучу на одной площадке. Не имею просто на это право. Мы это делали для себя, это наш аналитический центр делает. А всем членам ежегородских директоров на обучении мы эту информацию открыли. Наши члены, то есть это, это правило нашей работы. Ирина, Ирина, а мы это наш аналитический отдел, работает и руками, ногами, телефоном и всем остальным. То есть это информация, это мониторинг, это просто постоянный мониторинг работы в каждой социальной площадки. А на да да У нас всего-то, господи, серии две площадки, о чем мы говорим, что мониторить. Угу. Да это просто ежемесячная работа такая тяжелая. И по всяким наводящим вопросам узнаешь на самом деле, что человека, объезд и все. То есть по первому вопросу, а по второму я объясняла как раз, никакой истории не будет. У нас Причит, разработ... Причит. разработана форма как раз, как каждая площадка, совершенно одинаковая вообще форма вот для всех. Вот. И для трех лидеров, и для точной застройки. никакого ни предпочтения никакой ни площадки, никакого застройщика не будет. То есть, смотрите, Мы берем объект. Сверху написан жилой комплекс, вторую строчку будет застройщик. Вот эта информация открыта, а далее все описание, что, чего и как. Вы знаете, у нас смысл, когда они наказать, как они, помочь ему вообще да, там как-то уйти. Нет, ну, смысл как раз аккредитовать тех застройщиков. У нас разработан ну, совершенно потрясающий список, и он тоже будет вывешен критерием, по которым критерии. определяется. Они также да, единые для всех. Как, условно да. называем добросовестный застройщик, он единый для всех. Эти критерии тоже будут вырешены. Да, чтобы все понимали как эксперты да, и с чем работали на основании каких параметров собственно определили и презентовали этих застройщиков и смысл как раз людям помочь определиться то что они не смогут сделать самостоятельно да, хотя бы даже тот вот мониторинг провести с 72 двух площадок да, стоит не стоит да, нет смысла этого делать вот мы на себя как нижегородская директоры, как профессиональная организация, да, вот такую социальную какую-то миссию на себя приняли, вот это делаем. Нам ничто не мешало это делать внутри, да, теперь мы поняли, что это необходимо выходить наружу, чтобы люди тоже это понимали. Потому что когда мы начинаем работать с каждым, их не каждый, как вот выяснилось, доходит до нас, да, по интернету бегут и что-то делают сами, попадают в истории и приходят уже с историей. Вот ко мне, как к юристу, да, ну вот очень тяжело потом да, выкручивать из этой ситуации, чтобы как-то людям помогать выходить из этой э, да, критичной ситуации. Особенно касается, когда детей, семьи да, остаться без всего, и без живья, и с огромным кредитом, а, да, и сразу пометуем о законе о банкротстве физических и и прочее. Поэтому для этого это делается. У вас можно уточнить крупные федеральные застройщики, который сейчас действуют по принципу пирамиды, строят в Нижнем Новгороде и в а Он ваш список упалет? Нет, конечно. Мы вам, мне кажется, так подробно все объяснили. Мы ни про кого не скажем плохо. Мы ну, поставим заставь. просто аккредитованный объект. Все. А на ваш вопрос, который вы задавали, да, и очень показательный случай. Вы говорите, вот у того застройщика упали там в разы продажи, а мы говорили, трехкомнатные, мы говорили, те, кто, с кем работал, пять компаний, кто работали, продавали, мы как раз говорили, у нас ежемесячные совещания были, о том, что соотношение по трехкомнатным квартирам мне неадекватное. Цена, место, качество для того, чтобы продавать квартиры трехкомнатные в таком-то микрорайоне по 5 миллионов рублей, это надо найти целый микрорайон богатых, состоятельных людей, которых в Нижнем Новгороде нету новинки с, с МОТСЕХИ, да, это вот сейчас стоит, да, он, а, в суде РЖИТСК обложение договора, извиняя, там, там есть дочеки, очевидно, что какие-то агентства все-таки работали, продавали эти квартиры. Конечно, работали. Когда, вот смотрите, конечно, Найки, работали. И на что есть определенная репутация этой компании, да, ЛГК Европейский, которые там столько не мучает, то есть, ну, вот, вы, с одной стороны, говорите, что вы готовы стать неким вот таким фактором минимизации рисков для потенциальных консенциального дочек, а с другой стороны, вы все равно как бы действуете в рынке, если вас там компания нанимает, да, даже не сможет. Во-первых, не все компании нанимаются. Давайте так, а вот нас всех в одну кучу нельзя поставить. Во-первых, не все компании нанимаются, а во-вторых, мы говорим сейчас аккредитованный объект. То есть, а когда Я сразу сказала, что мы не можем взять на себя ответственность ни за одного застройщика, ни за одного в столь тяжелых, сложных экономических ситуациях. Но, но! Но! Право каждой риэлторской компании работать с кем-то, там, у кого там я не знаю лестничная клетка обвалилась, там, еще что-то, у кого говорит, канализация нет. Это право каждой коммерческой организации. Мы сейчас говорим про гильдию риэлторов, мы говорим про сайт официальный нижегородских риэлторов. Понимаете? И вот там будут только те объекты. Я могу сейчас вам сказать состав экспертной комиссии, что вы уходите. Наверное, это вам интересно. То есть, это семь человек, руководители крупных компаний Нижегородской гильдиректоров, которые работают активно на новостройках, то есть, которые не понаслышке знают ситуацию с застройщиками. Это раз, и самое главное это три привлеченных. Один из них Артем Юрчик Розанов, исполняющий директор департамента строительства по Нижегородской области. Второй – это Роман Татьяна Ивановна, директора Центра научных экспертиз, который все про новостройки знает и про каждого застройщика в этом городе. И это прецедент компании «Колсандр» юридическая вот Елена Валерьевна, которая все юридические вопросы и нюансы, вот, которые сейчас сидят вот с этими бумагами и документами, даже с теми застройщиками, я повторюсь, которые прошли успешные аккредитации в банках. Нам этого мало что прошли облигации в банк. Поэтому тут надо просто разделять. То, что выходит сейчас от гильдии, там не будет плохой объект, хороший объект, все одинаковые. Там просто стоит значок, он уже разработан, аккредитованный ГСР. Значок этот есть. Это значит, мы проверили несколько...